A dream, baby. Make a dream so... <говор> аптечку брось-то, <говор> <говор> <говор> <говор> <говор> <говор> <говор> <говор> Ты чучел! И с этим... <пуф> Потанцевал осколков, да, я правильно понимаю? А, и Сирикенова кидаться? Направо башку высунь и осколок. А На нахуй? И чё, и чё дальше? Чё дальше? Ещё раз усколок. Давай сразу это к делу. На нахуй. И чё, они идут? Пиши быстрее, пожалуйста, блядь. Красные точки жди. Ок. Красная точка есть. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это пот. Ебать. Ты сам то этого дошел, потому что это вообще пиздец. А зачем осколок? Я, я без осколка так чисто ему. Блять. Ну, вот без этих водных я бы это проходил, я не знаю, дня 40, блядь. О, люди, кайф. Это вполне четко. Мне кажется, самое выгодное здесь, в принципе, как э, э, босс какой-то в щели был. Я, короче, не мог понять... А, какой-то какой ассасин. И, ну и он вообще... А, блядь, кстати, вот можно обнаружить то, что здесь есть комната. Ну. Вот, и там был какой-то ассасин, и вот так вот с ним драться, это было вообще без шансов для меня. Потом я понял, что можно пойти наверх, и спрыгнуть на него сверху, типа, и снести одну красненькую штучку. А, типа вот это вот и было, да, применение осколков? Ну, я понял. Че, бабулю, я думаю, не надо приговаривать, потому что, ну, это ж бабуля. А, все, это обычные ложки, да, петушки? Все, короче, поехали. Ой, блять, надо было его убивать. Не мешайте нам. Ебать. Блять, ничего сейчас заново все. Нет, я... Я плотно настроен на борьбу. Нет, я по съебам. Я... А я чуть не увидел там ворота, ну ладно. Ой, пта, мне ничего, все заново, да? А как там пройти? Есть инфа? Как я делал, это явно не вариант. Видимо, бабульки здесь оставляют чисто это. Ебать, у меня 270 монет, был же косарь. Ну за что? Здесь столько отбирает монет, это просто несерьезно. Место фарма неплохо. Для чего, монеток или чё? монет ну это здорово так надо и еще разок правильно чтобы они сюда пошли а второму что в падлу идти или что? Он просто забил то, что, ну, его друга убили, или чё? Ну, такая же даешь, блядь. Здорово. А, ну, кстати, да, э, я понял, почему это хорошее место для фарма, потому что, ну, тут не очень сложно. Ты просто очень быстро и грамотно все сделал. Ты про этот, про этот момент? Но я профессионал, я же говорил. Так, бабульку надо... Это, да? Приговорить. Натя. Ой. Натя. Блин, а как их? Так аккуратненько. а если бы <смех> не не знаю стелс я тоже мучаюсь конкретно я не мог пройти просто а я не мог пройти самого первого. На котором только рассказывали про, этот, контратаку, типа, который этот... Э, в момент, когда он ударяет, надо поставить блок. И, типа, тогда сработать сильно, ебать, контратака. Вот на этом боссе я так страдал. Ну, хотя это не босс, это просто, ну, типа, элемент обучения. Но, бля, я не знаю, я, наверное, часа два его пытался убить. Я просто не, ну, не мог, короче, привыкнуть к этому всему. Потом уже, когда я начал, ну, постепенно проходить-проходить... Вот была бабка, это самый вообще трэш контент и после бабки уже более-менее как-то стало там А так, ну не очень сложно это имеется в ввиду Рофл, естественно Ёпта Да встань! Почему ты лежишь? Что я выпил? Куда то зеленую жижу вот это? Да почему такой сильный? Да ебать, иди, иди погуляй нахуй, задротина. Да иди погуляй, ты чё? Ты посмотри на него. Да, дебил! <свят> Ай, не нахуй, я ж хотел открыть! Блять, надо как-то выйти бы отсюда. Пустите. Блять. Встать, встать, встать. Я хабасу. Все, это джейл чести. Да ёпта. А, тут... Да хорош, да почему они такие сильные? А, сагрело к телепорту? Блять! Нормально, да? Подожди-ка О Сейчас надо подбухнуть Все схвачено Сюда, браток Алло, на тебе в ебучку. Что встал-то? О! Да отойди иди ты от стенки, что ты встал? Так, надо бабулю приговорить. Хотя. А Ну а нахуй. Я быстро учусь. Это самое важное. Так, а здесь никаких приколов нету, типа, под по стен? Ой, потайных дв дверок. Шар богатство. А что шар богатство дает? Просто бабки, да, больше дают? Я прошел, ну как же это приятно читать. Ой. Второго чё. А, ну, видимо, неспроста здесь все-таки глиняные скоки то дают, да? Больше фарма это мне нравится абсолютно. О, бусина отчеток. Остается так, не спешим. А ч с ним? Он забагался, что ли? Капхать не любишь? Я теперь тоже не люблю. А что? А, это какой-то добрый чел, что ли? Бьет очень быстро. Блять. Тихо. Ёпта. Он походу реально очень быстро бьет Блин, а нам капхэт понравилось Даже, ну, девушке понравилось Она говорит, просто охуевшая игра Как мерч сверкнул Блин, а вот я хз Можно ж Типа делать контра, Как это сказать-то Типа супер парирование, когда то в тот же момент Нажал а можно просто стоять в блоке, чё лучше?